Google Таблицы, Google Документы. Хотите научиться работать с замечательными онлайн сервисами Google, позволяющие создавать, редактировать и совместно работать с табличными и текстовыми данными, смотрите данный ролик до конца. Доброго времени суток, я Игорь Черноусов и в этом ролике я расскажу о сервисе, которым сейчас активно пользуюсь. Это Google Таблицы. А Раньше я активно использовал пакет Microsoft Office, но сейчас работаю в основном с Google таблицами и с Google документами. Почему? Вы можете получить доступ к своим данным с любого компьютера, имеющего выход в интернет. То есть нет необходимости носить с собой флешку с документами. Плюс, если у вас возникает необходимость работать с каким-то документом совместно, вот как, например, с таблицей Братство Quiz group. Это можно легко и просто реализовать именно благодаря Google таблице. Как же начать пользоваться этим замечательным сервисом и какие основные действия приходится выполнять с таблицами Google? Значит, доступ к Google таблицам вы всегда можете получить из списка всех сервисов Google. Это такой мозаичный квадратик. Сейчас я открываю его, находясь в своей почте Google. Нажимаю еще. Другие сервисы Google. В разделе для дома и офиса нас интересует сервис таблицы. Вы видите список таблиц, с которыми вы работали, к которым у вас есть доступ, либо которые вы создавали. Если хотите создать новую таблицу, вам необходимо нажать на плюсик в правом уголочке, вот сюда. И вы создаете новую таблицу. У кого есть опыт работы с Excel, то никаких трудностей вообще не возникает значит первое действие которое часто приходится делать это изменять имя таблицы чтобы вы знали что за документ будет в этой таблице храниться. Ну, например я сейчас буду создавать список <coughs> таблицу списка участников тренинга я так эту таблицу назову щелкаю на название новая таблица и в открывшемся окошке пишу вот такое длинное понятное название Тут еще и ошибки проверяются, что для меня немаловажно. Нажимаем на кнопочку ОК, все. Файл создан. А, здесь нет никаких действий сохранить, сохранение происходит автоматически. Далее, первая типичная операция, это набор текста. Выбирайте ячеечку, в которой вы хотите набирать ваш текст. Это можно сделать щелчком мышки однократно, можно стрелочками, кому как удобнее. И если вы хотите, чтобы в этой табличке появился какой-то текст, вы его просто набираете. Вот так вот. Переходим в следующую ячеечку и набираем следующий текст. Перемещаться между ячеечками можно с помощью табуляции, кому как удобно. Фамилия и адрес канала. Вот так вот. Вот я сформировал название столбцов в своей будущей таблицы. Следующая типичная операция, которую приходится выполнять, это изменение ширины столбцов. То есть, например, столбец с нумерацией мне желательно сделать поуже, а фамилии и адрес канала сделать пошире. Выполняется это очень просто. Наводим на разделяющий столбец, маркер мышки. Дожидаемся, пока он изменит свой вид на двунаправленную стрелку. Затем прижимаем левую клавишу мышки и начинаем выполнять буксировку. Вот, пожалуйста, столбец номер стал поменьше. Навожу точно так же на разделитель между именем и фамилией. И увеличиваю имя. Делаю то же самое для столбца фамилия. И последнее, что мне остается. Это канал. Вот вот так вот. Значит, аналогично можно изменять ширину и строчки. То есть наводим на разделитель строчек и буксируем на нужное вам расстояние. А, следующая типичная операция, которая выполняется аналогично операции форматирования в том же самом Word, это позиционирование текста. В нашем случае по ячейке. Вот сейчас у меня позиционирование выбрано с выравниванием по левому краю. Я, например, хочу, чтобы у меня названия столбцов все были по центру. Значит, можно выполнить групповую операцию, можно форматировать каждую ячейку по одному. То есть выбираете нужную вам ячейку, где хотите изменить форматирование и выбираете выравнивание. Ну, например, по центру. Выравнивание столбца с нумерацией у меня изменилось. Остальные столбцы я выделю, то есть прижму левую клавишу мышки и выделю диапазон ячеек, где я хочу поменять выравнивание. И сейчас всем этим трем ячейкам я за один щелчок поменяю выравнивание. Значит, аналогично вы можете работать с форматированием шрифта все точно так же, как в Word. То есть параметры шрифта, например, жирный размер шрифта, например, 12, да. Вот если вам очень нравится работать с цветом, вы можете менять цвет вашего текста. Например, делать его белым, да. А, менять заливку, заливать ячейку как каким-то нужным вам цветом. Вот так вот, да. То есть вы можете оформлять свою страничку как хотите. А с выравниванием по горизонтали. Все понятно, но для таблиц есть еще такое понятие, как выравнивание по вертикали. Опять же, я выделяю диапазон ячеек. И обратите внимание, вот здесь вот есть рядом с выравниванием по горизонтали, есть выравнивание по вертикали. Вот я сейчас возьму и расположу по центру данной ячейки. Вот так уже значительно красивее. Все смотрится. А, теперь, чтобы таблица была таблицей, довольно часто приходится делать рамочки, ну, то есть обрисовать вашу табличку. То есть я опять же выделяю диапазон ячеек, который я хочу обвести, и есть действие границы. Нажимаем на границы и вот так вот сразу все выделенные границы я расчерчиваю. Вот у меня уже получилось ну, практически красивая табличка. Далее, что приходится делать, это выполнять операцию называющуюся объединение ячеек. Это делается чаще всего для красоты, ну, например, я хочу эту таблицу каким-то образом еще назвать. Но опять же напишу список участников, или, например, просто тренинг канал с нуля с нуля до первых денег. Вот. Хотелось, чтобы это название располагалось по центру нашей таблицы Что для этого необходимо сделать? Я выделяю диапазон ячеек, которые я хочу объединить. И нажимаю вот на такую кнопочку объединение ячеек. Объединить по горизонтали. Что произошло? Из четырех ячеек я получаю одну. Зачем я это сделал? Чтобы разместить название своей таблицы по центру этой объединенной ячейки. Смотрите, как сейчас хорошо будет выглядеть. Вот так вот. Сейчас еще увеличу размер. Сделаю, например, 14. Вот это наиболее типичная операции работы с таблицей. Есть еще замечательная операция, которая, наверное, всем понятна. Это отменить. То есть, если вы в чем-то ошиблись, вы можете всегда отменить. Вот, причем отмена выполняется в две стороны. Ну и еще куча полезных действий, связанных с форматированием, вставка в рисунок, рисунков и так далее. Углубляться по этим действиям я не буду. Кому интересно, пожалуйста, разбирайтесь самостоятельно. Последнее, что я скажу, это настройки доступа к вашей таблице. Что же это такое? Вот Если вы хотите, чтобы с этой таблицей работал еще кто-то, вам необходимо дать к этой таблице доступ. Нажимаете на кнопочку «Настройки доступа». Появляется окно «Совместный доступ». Сейчас этот доступ отключен. То есть с этой таблицей можете работать только вы. Никто не посмотреть, тем более отредактировать эту таблицу не может. Если вы хотите, чтобы кто-то работал с этой таблицей, вы можете дать доступ конкретному человеку, просто вписав в поле адрес электронной почты того человека, кто будет с этой таблицы работать. Это бывает очень удобно, если вы хотите дать конкретному человеку доступ к этой таблице. Но довольно часто с таблицей работают все, у кого есть ссылка. Для того, чтобы дать доступ всем, у кого есть ссылка, вам необходимо нажать на кнопочку включить доступ по ссылке. А теперь вы можете выбрать выбрать что люди будут делать с вашей таблицей. по умолчанию стоит просматривать то есть вашу таблицу люди могут только смотреть вот таблицы братства которые я вам показывал все на нее могут смотреть изменять ее может только один человек который ее создал это я но ну, а если вы хотите чтобы люди и редактировали вашу таблицу у которых есть доступ к ней просто открываем списочек и говорим могут редактировать все у кого есть ссылка а где же эта ссылка? А ссылочка это вот она, громадная ссылка. Вы можете ее самостоятельно скопировать правой кнопочкой, либо просто нажать на кнопку, которая уже для этого и сделана. Копировать ссылку. Все. Нажимаем на кнопочку «Готово». Вы разрешили доступ к своей таблице всем людям, у кого есть ссылка. То есть, если вы сейчас эту табличку закроете, да, и в отдельном пустом окошке браузера скопируете адрес своей таблицы, вот представьте, что кто-то вам этот адрес передал. Вы сразу же попадаете в вашу табличку и можете с ней работать. Конечно, вот этот вот длинный адрес, он, мягко говоря, неудобен для вставки в какие-то письма, отчеты, передачи в скайпе и так далее. Но у Google есть замечательный сервис, который называется сокращатель ссылок. Да? Очень хороший сервис, который ведет статистику. О всем вашим ссылкам опять же обратиться к этому ссылку к этому списку вы можете через э, раздел сервиса а можно <coughs> а можно сделать проще э, в строке поиска Google или яндекс написать сокращение ссылок google вы попадаете на замечательный сервис гугловский опять же пользоваться этим сервисом можно только после того как вы прошли авторизацию копируете в адресную строку сервиса вашу длинную ссылку и нажимаете сократить Все. получаем вот такую вот коротенькую коротенькую ссылку причем смотрите тут как удобно наводите на эту ссылочку и вы видите что по этой ссылке располагается в нашем случае наша табличка да? вот нажмите control c для копирования данной ссылки нажимаем control c получаем очень короткую красивую ссылку на таблицу, которую только что я создал. Теперь вы ее можете вставлять куда угодно и передавать людям вот в таком коротком виде. Вот. на нашу таблицу братства также есть короткая ссылка. Всем, кто интересуется взаимопиаром, кому интересен обмен продвижения видео на YouTube, вы можете с людьми, находящимися в данном списке, списываться проходя по адресам их каналам, заходя в их социальные сети, которые они оставили для контактных данных, и обмениваться вза взаимопиаром. Есть замечательный сервис, который называется Media Blaster. Как пользоваться этим сервисом в плане взаимопиара? Вот посмотрите, тут есть в табличке ролик, в котором все очень подробно, с моей точки зрения, рассказано. Как легко и просто, без всяких дерганий, можно продвигать свой канал. Спасибо большое всем, кто досмотрел данный ролик до конца. Всем удачи. До свидания.